Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и Польша взбесилась, спасение в Германии, такое громкое название у этого видео, потому что произошел, соответственно, недавно в Польше очередной громкий и шокирующий случай связанный с покушением на жизнь украинских зарабичан в Польше поляками Как бы дико это не звучало, но это было так, друзья, закинули коктейль Молотова в окно Коктейль Молотова в украинским заробичанам, Естественно, поляки виновных еще не споймали. Слава богу, никто не погиб. Но, если честно, в последние месяцы у меня складывается впечатление, что Польша реально взбесилась и ополчилась на заробичан, Потому что еще около двух месяцев назад буквально произошел также шокирующий случай. Соответствующий выпуск уже был на моем канале об этом. Случай, который связан с тем, что украинцу на работе, который работал, правда, нелегально, но, но тем не менее, ему стало плохо, этому украинцу, и его начальница просто-напросто вывезла его в лес и выкинула, как какой-то мусор. То есть даже под больницу не подвезла, а в лес за 120 километров от работы. Ну и вот не прошло и двух месяцев с тех пор, как произошла попытка покушения на жизнь зарабячан, которые работали легально на строительстве метро в Варшаве. Друзья, хочу немножко прояснить. Дело в том, что мне крайне невыгодно снимать видеоролики подобного плана, где я говорю, что в Польше что-то плохо. Крайне невыгодно такие видеоролики снимать. Почему? Потому что я сам являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Ну и, собственно, имею свое агентство по трудоустройству. И мне, конечно же, выгодно говорить, что в Польше все здорово, классно и круто, чтобы люди приезжали, да? Но никак не выгодно э, говорить такие вещи пугающие, которые могут отпугнуть зарабельщан и так далее, но я на своем канале говорю всегда только правду людям, и это мой принцип. Поэтому э, не мог я, конечно, и эту тему обойти стороной, и, и сегодня я, естественно, хочу более подробно вам зачитать статьи соответствующих интернет-ресурсов на эту тему, чтобы вы э, также более подробно в ней разобрались и были на чеку, если собрались ехать в Польшу на заработки. Тем не менее, я приглашаю вас ехать в Польшу на заработки, потому что несмотря на весь негатив, который происходит в последнее время, это не только эти два случая, я здесь имею в виду под негативом, а также вообще отзывы поляков об украинцах, да и вообще о белорусах, о русских, потому что для большинства поляков э, нет какого-то разделения, для них все украинцы. И я как блогер вижу, какие негативные отзывы идут даже в комментариях к моим видео, особенно к видео на польском языке, там большинство поляков, соответственно, смотрит, э, это одна из причин, почему я сейчас на польском не снимаю. Потому что, э, ну, аж противно становится считать иногда, сколько негатива выливается. Хотя я сам белорус, но мне все равно пишут, и я говорю это в своих видео, что я белорус, тем не менее пишут. Украинец с пердалей, с поуротом, ну, длину и так далее. Ну, и сейчас на противно становится, э, и, сейчас честно, я даже в шоке, с одной стороны, какой негатив образовался у многих поляков э, к украинцам, ну, и вообще ко всем зарубичателям. В Польше почему так произошло, разберемся мы в этом видеоролике. И как же может в этом плане помочь Германия? Ведь легальное трудоустройство в этой стране для выходцев из каких бы то ни было стран станет упрощенным с 1 января 2020 года, судя по всем прогнозам. В общем, друзья, если вам интересна данная тематика и вы хотите в этом всем разобраться вместе со мной, тогда устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Так, сейчас на ваших глазах всего лишь один из интернет-ресурсов соответствующих, которые опубликовали подробности по данной тематике, по тематике нападения на украинцев в Варшаве, которое произошло недавно, и вот как обстояли дела в подробностях. Стали известны подробности покушения на трех украинских рабочих, занятых на строительстве метро в Варшаве. Польская полиция склоняется к политической версии преступления. В квартиру, в которой жили легальное заробещание, неизвестным была брошена горящая бутылка с коктейлем Молотова. В полиции считают теракт политически мотивированным, поскольку в ту же ночь на лестничной клетке появились оскорбительные надписи об украинцах. В частности, на стене было написано «Курвы упоинские», то есть оскорбление в адрес сторонников УПА, так называемой украинской повстанческой армии, террористической организации, запрещенной в России. Только благодаря быстрой реакции жильцов не вспыхнул пожар, жертвами которого могли бы стать не только сами украинцы, но и другие постояльцы. Посольство Украины в Варшаве направило гневное письмо польским властям которая звучит следующим образом однозначно осуждаем позорный опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве. Украинцы работали на турецкую компанию Гулер Мак которая строит метро в польской столице и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвратить подобные инциденты в будущем. Сами украинцы, которые стали жертвами нападения неизвестных, ответили на агрессию весьма трогательным письмом. Мы очень усердно работаем на глубине 25 метров, чтобы заработать деньги. Мы обогащаем Польшу не только своей работой, но и налогами, из которых польское государство финансирует в частности школы, больницы и пенсии. Поэтому мы не понимаем причины, по которой нас оскорбляют. Мы чувствуем угрозу. Представитель профсоюза трудящихся э, солидарности украинских работников Виталий Маченко в интервью порталу strike.eu отметил что росту насилия в отношении экономических иммигрантов способствует не только польская полиция, которая слишком мало проявляет активности в противодействии этому, но и украинские представительства, которые могли бы, по его мнению более жестко защищать своих граждан и вот что он сказал в этой и других подобных ситуациях виноваты обе стороны, польская и украинская Польша, потому что ее власти не хотят разбираться э, в нападениях на украинцев. Э, что создает чувство безнаказанности, чувство превосходства у польских националистов. А Украина виновата в том, что не защищает своих граждан. За границей достаточно активно. Недостаточно реагирует на случаи преступлений против украинцев. Более того, я знаю примеры, когда официальные представители Украины за рубежом угрожали своим гражданам, что депортируют их, если они будут активно и публично защищать свои права, — сказал Маченко. Портал «Эйли напоминает, что в Польше не первый раз нападают на украинцев по политическим мотивам. Например, весной 2017 года в Гданске молодые поляки устроили погром в доме, где проживали 10 украинских гастарбайтеров. Тогда дом был забросан камнями и бутылками под выкрики «Польша для поляков! Украинцы домой! К черту!». Что ж, друзья, вот такой шокирующий случай произошел. Ну и справедливости ради хочу сказать и в очередной раз напомнить, что я живу в Польше и работаю уже несколько лет и, собственно, не замечаю, в принципе, никакой агрессии от поляков в повседневной жизни. Поэтому меня, в принципе, конечно же, такие случаи особенно шокируют. Поэтому на вашем месте я не стал бы слишком сильно пугаться из этого случая и отказываться там ехать в Польшу на заработки или передумывать ехать в эту страну, если вы уже планировали это сделать. Дело в том, что мы не знаем всех подводных камней этой ситуации, мы не были внутри этой ситуации. Неизвестно, что сделали эти украинцы, может быть, они как-то спровоцировали тех поляков на эти действия, может быть, эти действия не были спровоцированы самими украинцами, а кто-то другой повлиял на всю эту ситуацию. То есть, ну, Мы видим только поверхностное, верхушку айсберга, так сказать. Из-за большого притока дешевой рабочей силы и стран постсоветского пространства в Польше зарплаты не повышают. Это главная причина того, что работодатели не повышают зарплаты. Работодатели, конечно, довольны такой ситуацией. То, что приезжает много мигрантов, потому что платить могут меньше. Они согласны работать за меньше деньги, чем согласны поляки. И поляки таким образом вынуждены уезжать работать дальше на Запад, потому что зарплаты здесь не повышают. Полякам, в принципе, это все осточертело уже и сидит вот здесь вот. Накал растет, напряжение растет в этом плане в Польше. И вот, как мы видим, учащаются всякие такие вопиющие случаи, беспрецедентные, которых ранее не было, такие как гибель, как я уже сказал в начале этого видеоролика украинца, несколько месяцев назад, которого вывезли в лес, не оказали медицинскую помощь. Сейчас вот могли погибнуть. Также люди коктейль Молотова закинули в окно. Ну и что может как-то облегчить и разрядить ситуацию? Я считаю, что в этом плане очень может помочь Германия, конкретно легальное трудоустройство в Германии, которое, скорее всего, станет возможно уже со следующего года, потому что в Бундестаге вроде как приняли закон, еще он несколько стадий должен пройти, но это уже, судя по всему, формальность просто. Ну и, естественно, когда закон примут, без проблем смогут украинцы те же ехать на заработки в Германию, часть их поедет, и, возможно, это повлияет на поляков в том плане, что они немножко пересмотрят свои взгляды на заработки, Зарабельчан, потому что Зарабельчан тогда в Польше станет меньше, ток пойдет туда, неизвестно, как это повлияет на экономику Польши, скорее всего, негативно, ну и, соответственно, возможно, отношение начнет улучшаться к приезжим, да, в Польше, хотя, еще раз повторюсь, я не вижу какого-то плохого отношения в повседневной жизни, но вот такие случаи, тем не менее, происходят, и единственное, где, пожалуй, вижу негативное отношение, это комментарии к моим видео, которые пишут поляки вот и все, но в фактах слеза со фактом, ситуация накаляется и я думаю Германия ее разрядит ну как она будет, мы посмотрим в общем, друзья суть такая, сейчас, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, я могу вам ее предоставить, актуальные вакансии в Польше можете найти, пройдя по ссылочке по аннотации, вернее, соответствующей, которая уже появилась в верхнем левом от меня, в углу вашего экрана также пишите мне по номеру телефона, который появился в нижней части вашего экрана по поводу работы в Польше, отвечу вам в будние дни в рабочее время, подписывайтесь на этот канал, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, напишите его больше комментариев под этим видео, что вы думаете по поводу всего увиденного и услышанного, почему напали на украинцев, каково ваше мнение, каково ваше мнение по поводу работы в Германии, также будет интересно посчитать. Жмите на колокольчик, с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, берегите себя и до скорых встреч за границей, друзья, пока.